мои хорошие, поступают вопросы ко мне, как перевести животное с одного вида кормления на другое, и стоит ли это делать, и безболезненно ли это для животного, ну, я имею в виду безболезненно, не вредно ли, вот, и какие последствия, и если вы кормите натуральным кормом, то есть то, что сами кушаете, рисовый супчик, супчик, допустим, кашку рисовую, говядину, пусть курица, Пусть это будет овощная диета, картошка, капуста, морковка, там все, вот этот перец болгарский, там лук зеленый сейчас вот летом, вот. Если вы даете кисломолочное, едят ваши питомцы кефир, пифидок, творожок, простоквашу, вот, сметана немножко, это очень даже неплохо, и все, это вы балансируете по витаминно-минеральному. Я потому что не устану это повторять, я не устану это повторять, потому что рацион должен быть сбалансирован. Если вас это удовлетворяет, если вы кормите этим, то все нормально, и это приветствуется. Все хорошо. Но если по какой-то причине вы решили перевести животное на коммерческий корм. На готовые сухие, или там консервы, вот. Хорошие марки, хорошего качества. Ничего страшного в этом нет. Это удобно. Переводите вы постепенно, не сразу резко, а постепенно, давая свою пищу и добавляя. Добавляя этот корм. И так постепенно, уменьшая количество своей пищи, увеличивая количество кормов, которые вы будете кормить, вы постепенно переходите на этот тип кормления. Вот. Но ничего плохого в этом я тоже не вижу, потому что корм изготовлен качественно и неплохо. Все марки хорошие. Вот корм сбалансирован уже по витаминно-минеральному, по белку, по всем этим качествам животных, их поедают неплохо, вот. и он довольно-таки неплохой, и животные живут, и только опять же кормить по норме, строго по норме, как написано в инструкции, только так, лишнего ничего нельзя давать, вот, или вы хотите перевести с искусственного кормления, с коммерческих кормов, на свой. Тоже можно. Ничего страшного тоже в этом нет. Переводите, вот, если вам так удобнее, если вы думаете. Или, или по каким-то другим причинам. Ну, вот, если вы кормите э, своими кормами домашними, натуралкой. Вот, а перевести вам надо... Стерилизовали кошку, а вам надо перевести на этот корм э, для стерилизованных животных. Все, пожалуйста, вы переводите. Почему? Писары для стерилизоров, или там, допустим, гастроинтестинов, вот, или там уринарий. Этот корм ну, не то, что обладает лечебными свойствами. Да, в какой-то степени он может быть и обладает лечебными свойствами, но вот именно корм направлений к тому, что вот при мочекаменной болезни корм уринари, он легко переваривается, усваивается и все-таки профилактирует мочекаменную болезнь. Если она есть, то болезнь все равно протекает легче под действием этого корма. Он такой щадящий для этой системы. Или гастроинтестенол для работы желудочно-кишечного тракта. Или для стерилизованных животных. Он подобран так, что гормональный фон там изменен. Вот. В организме же изменил гормональный фон, когда вы стерилизовали кошечку или собачку. Да, понятно. И поэтому и корм соответствующий должен быть. Вот вы, вот вы переводите со своего с натурального корма на этот корм. Тоже можно. Вот. Можно перейти с натурального корма на коммерческий, можно с коммерческого корма на натуральный, постепенно, потихонечку, И ничего в этом такого страшного нет, все это усваивается, все это нормально. Вот так, если будут вопросы, задавайте, отвечу с удовольствием, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.